еще нет и даже года, но у нас уже в компании а, почти 14 тысяч рабочих кабинетов. Наша компания – это, конечно, рабочие места. И социальная значимость нашего бизнеса в том, что мы даем людям зарабатывать, кормить свои семьи, улучшать свои жилищные условия, погасить кредиты, ипотеку, а, заработать себе на мечту, докупить да себе даже а, какое-то жилье, а, купить себе машину новую.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 на главной странице наш маркетинг наших основных площадок. А это а, маркетинг «Идеал М-Мини» и «Идеал М-Макси». Почитать а, и посмотреть наши отзывы – это реальные отзывы реальных людей, которые работают и зарабатывают. А, на Главная главной странице сайта вы всегда можете посмотреть наши документы. Наша компания международная, она официально зарегистрирована. И документы о легализации находятся вот здесь, на главной странице сайта. Как можно проверить эти документы? Да вот она кнопочка. Вы всегда можете проверить эти документы. Ознакомиться с нашей картой дорожной. Посмотреть, когда какая площадка у нас стартовала и какие на сегодняшний день у нас есть площадки. У нас есть прямая связь с администрацией нашей. Это и Телеграм, это страничка в ВК, вы можете всегда написать и добавиться а, к ней в Скайп и написать в Скайп или позвонить. А также у нас есть официальные группы. Это в Телеграме, в ВК и в Скайпе. Посмотреть наше пользовательское соглашение. Когда а, проходит регистрацию партнер, то когда выставляет галочку ⁇ Согласен ⁇ то перед ним открывается пользовательское соглашение. Вы, наверное, все читали, но те, которые не ознакомились, ребята, я всем советую прочесть от начала до конца, чтобы не было никаких претензий ни к администрации, ни к вашему спонсору. И как только вы прошли регистрацию, ваша задача авторизация – это ввести ваш логин, пароль и зайти в свой кабинет. И, конечно, первое, что это начать с заполнения профиля. Но если вы не знаете, как заполнить профиль, вы можете сначала посмотреть уроки по кабинету. Уроки по кабинету у нас здесь, как правильно заполнить профиль. Посмотрите сначала ролик, а потом уже заполняйте. Пополнение и вывод, и перевод денежных средств. Прежде чем ставить на вывод, или делать перевод, или пополнять. Будьте внимательны, посмотрите ролик не один раз, если вы что-то не поняли. Да вы э, спросите у своего спонсора, а спонсора нет на связи, есть вышестоящий спонсор. В крайнем случае напишите в чате, вы есть в чате, мы всегда откликнутся, вам 10-20 человек в чате и всегда помогут. Также у нас есть такая функция в кабинете «Это поисковик». Эта функция у нас на каждой площадке есть. И как ею пользоваться, посмотрите внимательно ролик. Управление бронем. Наш бизнес полностью управляемый. И на каждой площадке, на каждой программе у нас есть, выставляются брони. Некоторые программы у нас с двойными бронями. И поэтому вам в помощь вот этот ролик как правильно управлять бронями. Итак, переходим в профиль. Профиль, для чего нужно заполнить профиль? А профиль для того, что заполняется, чтобы ваши партнеры имели прямую связь с вами, как со спонсором. И точно так же ваш спонсор имел связь с вами, как с партнером. Заполняете, прописываете свой скайп, указываете свой номер телефона, страничку ВК, телеграм. И в этом же разделе есть такая... Такая вот функция, как прописать нужно свои кошельки. Э, ни одно окошко не должно быть свободно в этом разделе. Поэтому, если вы не будете э, выводить свои денежные средства ни на Perfect Money, ни на Паэр кошелек, укажите три нуля. Но ни в коем случае не пишите никакой набор цифр. Ребята, вы если вдруг будете ставить, то система. Робот будет искать такой Pair кошелек или такой Perfect Money, где ваш набор 1, 2, 3, 4. Нет, только три нуля. Три нуля написали и нажали кнопочку «Сохранить». В следующей ячейке это прописать нужно свою карточку. Мы работаем со всеми банками Российской Федерации. Единственное, что нужно обязательно указать номер карты и имя ваше, которое написано на карточке на русском языке. А следующим прописать свой номер телефона, и к какому телефону привязана эта карточка и название банка на русском языке. И нажать кнопочку «Сохранить». Следующий – это «Загрузить аватар». В некоторых а, встречаю партнеров, а стоят то кошечки, то собачки. Ребят, ну мы все серьезные люди. В первую очередь мы бизнесмены, предприниматели. Ну как можно бизнес вести а с собачкой или с кошечкой? Ну мы же не в зоопарке работаем. Пожалуйста, переустановите свои аватары. Поставьте свою фотографию. Фотография выбирается с вашего компьютера или с вашего, э, с вашего телефона. Как только приходит код от вашей фотографии, здесь набор цифр и букв на английском языке, нажимайте кнопочку «Загрузить», сайт перегружается, и ваш аватар устанавливается. Если вдруг вам не понравился ваш пароль, и вообще пароль нужно менять ежемесячно, Каждый месяц нужно им ставить новый пароль и нажимать, конечно, кнопочку ⁇ Сохранить ⁇ Вот это все по заполнению вашего профиля. Будьте, пожалуйста, внимательны. Очень прошу вас. Какие же в разделе финансы у нас отображаются финансы. Сколько у вас денег на сегодняшний день у вас на балансе. Сколько вы пополняли, сколько вы вывели и сколько вы заработали. Какие у нас есть площадки. Но еще хочу вам сказать по поводу площадок. У нас есть такие две кнопочки. Это начало структуры. И, конечно, маркетинг. Маркетинг на каждой площадке у нас есть такие кнопочки, где вы можете посмотреть и в слайде открыть этот, нажать кнопочку слайд, он у вас откроется рядом в браузере. Посмотреть на слайде маркетинг каждой площадки. Начало структуры. Это кнопочка Переход на следующую площадку. или же обновить именно вот этот, эту программу, которая вот если я нажму на начало структуры, то она у меня обновилась и стала туда, где у меня выставлены брони. Итак, какие у нас есть программы? Давайте мы сейчас просто порисуем и я вам покажу, какие у нас есть шикарные программы для заработка денег. Это первое, что это мы, как вы уже видите, мы находимся на, у меня в кабинете на площадке Fast -track. Эта площадочка, она сортовала у нас. 1 июня а вход на эту площадочку можно входить 750 рублей и Fast трек 2 это тысяч. А есть такая площадка наша идеал м это мои любимые две площадки мини и макси с мини мы стартовали это наша самая первая площадка которая приносит по сей день шикарные доходы это площадка ребята но это ну, самое лучшее из всех площадок, которые вообще существуют, наверное, в интернете. Это наши две, идеал мини и идеал макси. Что по маркетингу, что по заработку. Он, нет никаких накопительных столов, выплаты с каждого стола, вход можно входить с полторы тысячи, а максимум с, 10 000, с 15 тысяч, а доходы, шикарнейшие доходы, там только на одно бизнес-место мы зарабатываем миллионы. Есть такие площадки, как фабрика клонов, там две программы, вход на одну программу за тысячу рублей, а вторая программа за десять тысяч. Выбирайте на какой из этих программ вам работать лучше. Но там семиместные столы, ребята. Там два рабочих семиместных стола, а третий стол выплаты. Так что рассчитывайте свои силы, а сможете ли вы зарабатывать в семиместных столах. Это делаю на этом акцент. Есть такая социальная площадочка, это Микромания. Там вход с 500 рублей, и за один круг вы зарабатываете 5000. В разделе партнеры отображаются ваши партнеры до третьего уровня в глубину, и ваша реферальная ссылка находится. Ну а теперь давайте перейдем на слайды. и На слайдах разберем маркетинг наших программ, наших программ. Я остановлю «Показ». Да, я прошу прощения, я забыла о самых главных наших преимуществах. Наше преимущество это, конечно, о том, что наша компания официально зарегистрирована. У нас нет никаких абонентских плат, у нас нет никаких отчислений ни на развитие компании, ни админу. И все деньги идут 100% от партнера к партнеру. И я вам сейчас это докажу, ребята, на самом же первом площадке которые э, будем разбирать маркетинг что нет у нас никуда никаких отчислений все деньги Четко распределяется между партнерами по маркетингу. Вход открыт у нас на, в любой площадке, в любой стол. У нас нет ни на одной площадке привязки именно к первому столу. А, у нас а, на некоторых площадках работает трехуровневая партнерская программа, которая увеличивает ваши доходы. И плюс у нас есть уникальные закольцовки, где вы активно работаете, только на одной площадке вы активно будете продвигаться сразу по двум площадкам. И будете получать тройной заработок у вас, доход тройной, сразу с трех площадок. Работаем мы с такими площадками, с такими платежными системами, как Сбербанк. Обращаю ваше внимание, при пополнении через Сбербанк или же другой банк с вашего кабинета, не надо не писать никаких сообщений в Сбербанку. А ваш логин и все, и так далее. Вы пополняете со своего кабинета, и администрации видно в админке, какой кабинет пополняет. Поэтому категорически запрещаем писать ваши сообщения Сбербанку. Следующее у нас раб... мы работаем с Perfect Money и Pair кошелек. Подключена к Касса Фрей. И, конечно, внутренний перевод между партнерами, который обеспечивает, облегчает работу и команд, и партнеров. Вы можете свои заработанные деньги даже не ставить на, на вывод. Вы можете выводить свои заработанные деньги через ваших новых партнеров. Итак, у нас на сегодняшний день 5 маркетинг-планов. А шестой это будет по подарочной. Нам администрация готовит шикарный подарок. А как раз на наш маленький юбилей, на год 23 сентября будет старт этой площадки. А скоро уже объявим предстарт. И поэтому, ребята, следите за новостями в чате. Приходите на вебинары. А чтобы быть в курсе, а площадка будет ⁇ Супер-пупер-мупер ⁇ клянусь вам. Мы стартовали 23 сентября 2021 года с площадкой ⁇ Идеал М-Мини ⁇ Вторая площадка у нас стартовала 31 октября 2021 года. Это Микромани. Это социальная площадочка. 6 февраля 2022 года стартовал банк фабриков клонов. А вот 3 апреля 2022 года стартовала площадка идеал, идеал М-Макси. И фаст трек 1 июня 2022 года наша беговая дорожка. И 23 сентября будет старт новой площадки. супер мупер, мупер супер будет площадка. Вы всем все вам понравится. Вы будете очень-очень довольны. Итак, давайте перейдем к к следующему ну, маркетинг. Начнем. Ребята, позволю себе начать маркетинг со своей любимой площадки. А моя любимая площадка это, конечно, Идеал М. Мини и Макси. Мы немножко перелистнули Мы начнем с маленькой площадки. Не будем перешагивать вперед. Итак, эта площадочка, как вы видите, вход составляет, вход можно войти за полторы тысячи, можно входить на любой стол, можно и на второй стол, можно и на первый, второй, можно на первый, второй, третий, на на любой стол даже можно заходить сразу же на стол выплат. Это за 50 тысяч. Пригласили первого партнера, 35 на баланс, за 15 активировалась площадка макси. А со второго партнера 50 на баланс, с третьего 50 на тысяч на баланс. Вот так можно все время крутиться и приглашать на эти 50 тысяч. Ну, это уже каждый выбирает свой путь именно по своим деньгам. У нас невозможно потерять свои деньги. У нас риск нулевой. И я вам сейчас это докажу. Ребята, смотрите, вы вошли на первый стол а, за полторы тысячи, да? а Первый партнер, как только приходит к вам, и он становится на это место, полторы тысячи идет в накопительный баланс. А вот со второго партнера вы сразу, сейчас секундочку, вы сразу возвращаете полторы тысячи на баланс для вывода. Все? Все. Вы вернули эти деньги, и теперь идут только ваши заработки. Вы вернули домой свои эти деньги, можете ставить их на вывод. Все. Потеряли? Нет, не потеряли. Третий партнер вам дает переход на второй стол. Итак, вот с первого партнера и с третьего партнера, это на каждом столе, ребята, будет переход в следующий стол. Что здесь? 3000 и плюс 3000, это 6000, переход сюда дал в третий стол. Здесь 6000 и 6000, 12000, переход в четвертый стол. Здесь с первого и третьего 12000 и 12000, это сколько? 24, переход дал четвертый. 24 и 24, это 48000. И плюс у вас со второго партнера вот на этом четвертом столе будет 2000 в накопительной. А, и снимается с накопительного 48 и 48 это что? 50. И дает переход за 50 тысяч. А вот второй партнер на каждом столе вам будет приносить доход. Второй партнер встал сюда вам 1000 рублей на баланс для вывода. По 1000 получает ваши партнеры. А сработала ваша вторая линия это под второго партнера стали три партнера вы получили 3000 под этих трех стали три это 9 партнеров вы получили 9000 и только с одного второго стола вы заработали сколько 13000 и плюс эти полторы тысячи вы вернули свои вложенные шикарно очень хорошо а здесь точно так же со второго партнера у вас единственный клон летит по вашей броне, вы можете выставить вот любого своего партнера. Тем самым вы поможете партнеру перейти в следующий стол. И точно так тысячу получите вы, и по 1000 получат ваши два спонсора. Сработала ваша вторая линия, вы получаете 3000. Сработала третья линия, вы получаете 9000 на баланс для вывода. И ушли куда? И ушли в четвертый стол. С первого партнера, как я уже сказала, в накопительный, а со второго партнера вы получаете 7000. По две с половиной получают ваши два спонсора. Сработала под вашего партнера этого второго. Стали три партнера. Вы получили семь пятьсот. Под этих трех партнеров стали, каждый, каждому по три человека, вы получили 27, человек, 27 тысяч. Итого, только с четвертого стола вы заработали 37 тысяч. Шикарно, великолепно. Итак, вы уже в пятом столе, это третий партнер. А вот второй партнер, когда приходит к вам, вам сразу клон летит куда, под вот вашего партнера можете поставить. А тем самым вы можете переходить, э, э, сократить ему путь э, перехода в следующий стол. Получаете 10 тысяч на баланс для вывода, по 3 тысячи получает ваши спонсоры, и как, как только сработала ваша вторая линия, вы получаете 9 тысяч. Сработала ваша третья линия, вы получаете 27. И, и того только с этого стола, вы заработали 46 тысяч. Виват, виват, виват, виват. И ушли куда? И ушли полностью в стол зарплатный. Это полностью ваша зарплата. Все деньги идут на вывод. Первый партнер 35 на баланс. И за 15 тысяч активируется шикарная площадка Идеал М макси. Второй партнер 50 на баланс. Третий партнер – 50 на баланс. Итого, только ваше одно бизнес-место. За один круг заработало 244 тысячи. Очень хорошо. Да, прекрасно. Разве можно бросать такую площадку? Ребята, я вообще... У меня просто душа разрывается. У меня сегодня было обидно, да, прям до слез. У меня одна команда, пусть она там небольшая, человек, наверное, 25-28, но они побежали на 100 рублей. Они бросили это уже на четвертом столе, они бросили и побежали на 100 рублей. За 100 рублей я, у меня слезы, я плакала, мне так было обидно, я помогала, продвигала. И все время с ними занималась. Они побежали в проект где там на 100 рублей. Ну пусть, пусть бегут. Не... Прям честное слово. Как можно бросить такой доход? Что ж там можно заработать со, со 100 рублей? Итак, площадочка такая. Вот она, шикарная площадка где только одно ваше бизнес-место заработает, ребята, более ну, 2 миллиона почти 600 тысяч. Вот за 2 миллиона 600 тысяч, скажите, ведь правда же можно заработать и квартиру? Можно заработать квартиру, купить квартиру, двухкомнатную можно купить. А где-то можно в пригороде, можно даже и трехкомнатную купить квартиру, если потрудиться. Пусть вы даже не за месяц. А, да, Лена, да, они не, не первые, не последние, пусть бегут, пусть бегут. Да, даже есть песня такая, пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, пусть бегут, а я думаю, что они вернутся, все равно они вернутся, потому что уже опыт есть такой, что уход, уходили, а потом просились обратно. Можно, да можно, конечно, ваши кабинеты так как стояли, как вы их оставили и пошли там в эти дары там и еще куда-то, в легенды, а, в какие-то хайпы. А, они как стояли ваши, в нашем а, Идеал-М, а, как стояли, так и будут стоять. Только единственное, что они будут стоять без движения. Вот что обидно. Вы, почти, вы, вы прошли больше путь. Вы уже на, там на четвертом столе, на пятом столе. И бросать этот путь пройденный, а мне, мне кажется, это просто ну, обидно да и людей люди стремились люди думали о том что а, они же пришли сюда зарабатывать она их схватила и повела в другой проект ну пусть ладно ребята пусть это будет самое большое горе в нашей жизни а мы будем продолжать мы будем развивать свой бизнес мы пришли в интернет за деньгами а тем более в такой компании, официально зарегистрированной, где созданы все условия для работы, пожалуйста, и ролики, и посмотрите, какой кабинет. Он очень прост в обращении. Любой партнер может разобраться. Ведь наша администрация старается сделать все для того, чтобы каждый партнер мог зарабатывать у нас. И не просто зарабатывать, а там копейки, да, зарабатывать хорошие большие суммы. Итак, ребята, эта площадка, конечно, с очень шикарными доходами. Вход на нее составляет 15 тысяч на первый стол. На второй стол 30 тысяч, на третий стол 60 тысяч, ну и дальше 120, 240 и 500 тысяч. Можно, как я сейчас уже показывала и рассказывала, можно выход сделать через идеал Ideal M Mini. А можно выйти сюда, на эту площадку. Но можно и а, покупать отдельно. Вы просто со второго стола вернете все эти деньги. А, да еще и приумножите, а, если вы будете активно работать. А, Матрицы любят только активных людей. Да и вообще бизнес в интернете, он любит активных. Да не только в интернете. Наверное, бизнес вообще любит всех, а только активных людей. Потому что что в интернете, что на земле, если ты такой флегматик, не пассивный человек, и бизнес тебя не будет любить ни в интернете, ни на земле, ты его никак не разовьешь, если ты не будешь общительный, Ведь люди приходят в интернет, в бизнес, не только в интернете, но и на земле, только к общительным людям. Необщительные люди крайне редко бывают успешны, ребята. Итак, с первого партнера и с третьего партнера у нас будут переходы в следующий стол. Первый партнер и третий будут давать нам переходы по столам. А вот со второго партнера... Что такое? У меня с мышкой прям беда. С первого, А второй партнер у нам будет всегда приносить доход. Как я всегда говорю, не да любите вы второго партнера. Это ваш просто озолотитель. Итак, первый партнер приходит, ваши 15 тысяч идут в накопление. А вот второй партнер приходит, а у вас сразу 5 тысяч на вывод. А за 10 тысяч активируется фабрика клонов фабрика клонов за 10 тысяч и вы будете активно продвигаться со своими командами. Ваши клоны, клоны ваших людей будут лететь все на фабрику клонов и у вас будет двойной доход, не только, вернее даже не двойной, я оговорилась, вы здесь получаете реферально, у вас здесь двойной идет доход, а и плюс тройной будет доход и плюс по фабрике клонов будете получать. Итак, вы ушли в фабрику клонов, получили 5000 на баланс для вывода. Заработали, ставьте на вывод, выводите. Это ваши честно заработанные деньги. А третий партнер вам дает переход за 30 тысяч во второй стол. Накопительный стол 30 тысяч отправляется, как только приходит первый партнер. Он закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. Второй партнер закрыл свой первый стол и пришел, встал на это место. И что происходит? А происходит 10 тысяч сразу на баланс. По 10 тысяч получает ваши спонсор. Круто? О, круто, ребята. Скажите, что круто. Вот. То сработала ваша вторая линия. Вам 30 тысяч. Опа-на. А сработала третья линия. 90 тысяч. Вот они денежки где. На втором столе. Вы только смотрите. Здесь 3. Дальше. Сколько? 9, да? 9 партнеров, у а вас 130 тысяч. Круто, да круто. Да где же вы возьмете а, такой маркетинг, где вы видели, чтобы получить с 9 партнеров, получить такие шикарные деньги. А, Ребята, оглянитесь вокруг, посмотрите. Снимите розовые очки. Не ходите вы по этим хайпам, по дарам наследия. А вот они ваши. Ничего не нужно сделать. Здесь уже все расписано. Здесь нет никаких делящихся матриц. Здесь все четко. Идут деньги от партнера к партнеру. Вы видите, вы работаете только с вашими партнерами. Вы наверху под вами ваши партнеры. Итак, третий партнер дал вам переход за 60 тысяч третий стол. Первый закрыл свой э, стол. Вы можете при э, своими же партнерами помогать своим партнерам, выставлять брони, выставлять, двигать точно так же всю команду, двигать э, по столам, чтобы ваши партнеры тоже двигались и тоже имели э, э, доход. Идет 60 тысяч накопительный. Третий э, э, второй партнер приходит. И вам что? Клон летит за две сюда, вернее второй стол, а за 30 тысяч вы выставляете бронь по своих партнеров. И 10 тысяч на баланс для вывода. По 10 тысяч получают ваши а, два спонсора. А три, вторая линия сработала вам, 33 линия, 90. И вот с третьего стола точно так же, 130 тысяч. Круто, очень круто. И что? 30, 130 тысяч заработали здесь и ушли куда? Четвертый стол. И Четвертый стол у нас 120 тысяч. Первый партнер приходит 120 тысяч. Идет накопительный. Второй партнер прилетает к вам сюда на это место. И что? 70 тысяч на баланс для вывода. Под вашего второго партнера стали три партнера. 75 тысяч на баланс для вывода. Под этого, каждого партнера стали по три партнера. Это 9 партнеров 225 тысяч. Итого, 370 тысяч вы заработали только с этого стола. Ребята, 370 тысяч. А, и по 25 получили еще плюс ваши спонсоры. Ну, так вы ж поймите, что и вы ж будете спонсором. Ваши, вы ж будете от ваших партнеров. Вы ж будете от своей второй, третьей линии получать. Точно такие же начисления. Вот они где деньги. Круто, очень круто. Ушли за 240 в пятый стол. Первый партнер в накопление, а второй партнер приходит, ваш клон летит куда? В Третий стол за 60 тысяч. Выставляете под своего партнера, двигаете своих партнеров. И что? 100 тысяч на баланс для вывода. По 30 тысяч получают ваши два спонсора. Сработали ваши три партнера, стали под вашего второго партнера, и вы получили 90 тысяч. По каждого из этих партнеров стали 9 партнеров, вы получили 270 тысяч. Ребята, очень круто. 460 тысяч только с одного стола. С пятого стола, полмиллиона с пятого стола. Ура! Виват! Вы представляете, где вы такое видели? А теперь смотрите, первый партнер вам 500 тысяч, полмиллиона. Второй партнер пришел, Полмиллиона. Третий партнер пришел. Полмиллиона. Так это только ваше одно бизнес-место. А за вами будет еще идти а, ваши клоны. Ваши будут клоны закрываться. И каждое ваше бизнес-место будет приносить по 2 миллиона пятьсот тысяч. Круто! Да очень круто! Очень, очень, очень. Всем советую, ребята, рассмотрите эту площадку. Ведь это самое круто самые крутые деньги во всем интернете. Ну и что у нас тут? Это площадочка наша, фаст-трек, беговая дорожка. А тут а, беговая дорожка, ребята. Это линейно шахматный маркетинг. Здесь два независимых стола, а вход на первый стол составляет 750, а на второй стол 7500. А, 750. Выбираете. То ли вы будете работать э, за один круг полторы тысячи получать, то ли вы будете за один круг получать 15 тысяч. Это уже все по вашим деньгам. Приходит к вам первый партнер 750 на баланс для вывода. Второй партнер это реинвест за спонсоров. Вы ушли к своему спонсору встали. Ваши партнеры будут приходить к вам становиться. И вы от них будете тоже получать деньги. Третий партнер пришел. 750 на баланс для вывода. Полторы тысячи за один круг. У вас уже, вот он, открылся реинвест. У вас есть уже другой стол. Вы выставили, выставили опять брони и опять приглашаете. Четвертого пригласили, 755 пригласили. У вас опять открылся а, этот стол. А вы, реинвест пошел к вашему спонсору. Шестого пригласили, опять получили 750. И так до бесконечности. Здесь то же самое, та же самая игра. Игра 7500 на баланс для вывода. Второй партнер, реинвест за спонсором. Вы улетели к спонсору. Третий, 7500 на баланс для вывода. Пятнадцать тысяч, пожалуйста, вот здесь вы можете заходить на 750. за один круг. Заработали вы полторы тысячи, да, активируйте вы площадку Мини, а, идеал мини и всех своих партнеров введите с, этого, с, этого, с этой площадки, введите сюда, раб, разработайте стратегию, работайте по, четко сработанной стратегии. А с этой площадки на, заработали пятнадцать тысяч. Да, активируйте вы Макси. Так вы же будете все при деньгах. И вы, и ваши партнеры. Круто, очень круто, очень круто. Следующая площадка. Это социальная площадочка. Площадочка, она сделана в помощь нашей площадке Идеал М-Мини. Но, что я хочу сказать, что здесь на ней точно так с 500 рублей 5000 зарабатывать и уходите в и, и, и выходите своим же клоном выводить своих партнеров на идеал м мини ребята делаю акцент да рассмотрите вы эту площадку идеал м мини ведь это же две самые крутые площадки ничего не могу сказать все хорошие площадки, но это самые две крутые площадки, которые есть во всем интернете. Итак, вход составляет на эту площадку 500 рублей. Здесь точно так нет привязки к первому столу. Можно и на 1000, можно сразу заходить и на 2000. Я, например, заходила сразу же на три стола. Я сначала купила стол за две Потом я думаю, да что ж я буду. Я потом купила за тысячу, а потом купила за пятьсот. И у меня сразу подумала, подумала и сделала так, как это нужно делать. Заходишь, думаешь работать, значит нужно активировать полностью все три стола. Итак, первый партнер и второй партнер, они просто дают переход вам за тысячу рублей на второй стол. Закрыл свой этот удвоитель, первый партнер и пришел к вам на это место. 1000 рублей идет накопление. Закрыл свой удвоитель, пригласил точно так два партнера и закрыл свой удвоитель, первый, первый стол. И пришел к вам, встал второй партнер сюда. Вы получили 1000 рублей на баланс для вывода. А третий партнер дал вам переход за 2000 в стол выплат. Как только сюда первый партнер закрывает свой второй стол и приходит, становится на это место, у вас за 500 рублей открывается этот стол, и вы улетаете куда? И за полторы тысячи вы улетаете в идеал М-мини. Все ваши клоны, все ваши партнеры, которые будут выходить на вот это место, вы все будете на идеал М-мини. Круто, круто. Второй партнер приходит, третий партнер приходит, с каждого партнера по две тысячи. Итого с 500 рублей за один круг мы заработали пять Нормально? Нормально, ребята. И я тоже, тоже считаю, что это нормально. Ну и что? Наша веселуха. Веселуха наша фабрика клонов. Итак, фабрика клонов. Почему я назвала «Беселуха»? Да, ребята, ну я, я честно говорю, всегда говорю правду. Я не люблю семиместные матрицы. Я у них, ну честно сказать, у меня не активировано. Но я не приглашаю туда людей. Честное слово. Я люблю тренары. Вот это. И сокращаешь количество партнеров. И нет никакой ровни. Ну, кто-то любит семиместные матрицы. Ребята, это на любителя любите, работайте, у них тоже есть очень хороший доход. А вот это наша э, фабрика клонов. Вход составляет на первый стол э, 1000, а вот здесь стоит 10 тысяч. А на второй стол стоит 2000, а на этой 20 тысяч. И стол выплат здесь 6000 стоит, а здесь 60. Выбирайте, выбирайте, какую, куда, на какую вы пойдете. Все по вашим деньгам. Итак, здесь двойные брони на этих двух программах. Выставляете первая бронь и вторая бронь. Выставили первый, к вам приходит партнер. И как только выставлена здесь у вас бронь, и как только приходит к вам второй партнер, это может быть партнер ваш, это может быть партнер первого партнера. Но ваш реинвест летит куда? долетит да вот сюда. И закрывает вам плечи. А вот третий партнер. уйдет в накопление. С четвертого партнера вы получаете тысячу. А с пятых дает переход вам. За две тысячи куда? Да. В этот второй стол. Здесь точно так. Здесь приходит первый партнеры ребята. А здесь вы вставили бронь. А когда только пришел второй партнер. Здесь идет реинвест. Реинвест идет по вашей броне. И вы Закрываете своим клоном, закрываете свое плечо. Здесь третий партнер идет в накопление 10 тысяч. С четвертого 10 тысяч вам на баланс для вывода. А пятый дает переход куда? Правильно, во второй стол за 20 тысяч. Итак, здесь то же самое. Первый, второй, третий, четвертый. С пятого вы получили что? Две тысячи на баланс. Шестой партнер пришел, вы ушли куда? Ушли в стол выплат. Здесь точно так же первый, второй, третий, четвертый, пятый. Вы получили 20 тысяч на баланс для вывода. А шестой дал переход куда? Да, переход в стол выплат. А здесь уже начинается игра клонов. Это э, э, фабрика клонов, фабрика по пошиву клонов. Итак, первый партнер приходит, э, второй партнер вас закрыл плечи. А вот третий партнер сниз вес – это полностью ваша зарплата. Эти плечи в семиместных матрицах все идут вышестоящему спонсору. Как только стал третий партнер вам в нижний ряд, за 1000 рублей летит ваш клон и закрывает по вашей броне, куда вы выставите бронь, туда станет ваш этот клон. И вы получаете 5000 на баланс для вывода. Четвертый партнер – вам опять летит клон и по вашей броне выставляете то ли вы будете выгонять своего клона сюда на второй стол то ли вы будете помогать своим партнерам но у вас здесь нет реинвеста этого стола он у вас закрылся значит что значит вам нужно выгонять своего клона чтобы ваши партнеры могли становиться к вам на второй стол. Поэтому вы гоняете вот этого клона, закрываете его своими клонами и выгоняете его на второй стол, чтобы ваши партнеры могли приходить и становиться к вам на второй стол. Итак, четвертый, вы на получ... опять э, полетел клон и вы получили 5000, пятый и шестой, то же самое, ребята. По... Получаете по 5000 и ваши клоны летят. Клонов можно выставлять под ваших партнеров, тем самым помогать партнерам. Здесь, здесь выше стоя, плечи уходят выше стоящему, а нижний ряд полностью ваша зарплата. Первый приходит, ваш клон летит за 10 тысяч, а по вашей броне, как я уже гоня, сказала, выгоняете своего сюда клона, чтобы ваши партнеры могли становиться именно под вас. 50 тысяч получаете на баланс для вывода. Третий партнер, второй, второй партнер, вернее, пришел опять. 10, э, клон за 10 тысяч летит на первый стол, и 50 получаете. А, третий партнер и четвертый партнер, все только э, ваши клоны летят, и получаете э, по 50 тысяч на баланс для вывода. Итого, на этой Программе вы за один круг делаете 24 тысячи, а здесь вы получаете э, 230 тысяч. Что я считаю, математика, плохо математика. Итак, понятно, ребята, или непонятно? За один круг на этой площадке за 1000 рублей вы зарабатываете 23 тысячи, а здесь 230 тысяч. Круто? Да очень круто. Ну и э, на прощание, что я хочу сказать, все, кто э, еще не э, стал нашим партнером, ребята, да добро пожаловать, мы всегда открыты, э, мы приглашаем вас в сотрудничество вести бизнес в нашей международной и официальной компании. А э, те ребята, которые э, свято верят э, в, би э, в, в бизнес без э, приглашений, проповедуют бизнес без вложений. Проходите мимо, не делайте нервы, честное слово. А те ребята, которые свято верят, что деньги есть в интернете, о том, что их нужно зарабатывать, о том, что нужно быть активным, о том, что э, знать о том, что деньги и очень большие деньги есть в интернете, и в интернете становятся миллиардерами, не только миллионерами. Добро пожаловать в нашу компанию, добро пожаловать в наши команды, мы э, принимаем всех. Халявщики нам не нужны, сразу предупреждаю, э, пассива у нас нет. У нас бизнес только для активных и целеустремленных людей, у которых есть своя цель, своя мечта. И добро пожаловать к нам в команду. С вами была Ольга Арзуманян и компания «Идеальный маркетинг». Всем пока-пока.